Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта! Я Игорь Волков и рад приветствовать вас на канале Мечта Летать, где сбывается мечта о небе. Монтевиза виза прямо по курсу, я, в принципе, по высоте практически до нее нормально дохожу. Я надеюсь, впереди облака я вдоль конвергенции пойду, меня еще будет немножко приподнимать. То есть, видите, торчит такой прыщ облачный, меня может немножечко поддержать. И я подойду практически на уровне вершины монте -Виза. Но если вот здесь я под этим облаком прямо по курсу встречу, хороший поток сильный, я, конечно, не откажусь это в удовольствии под ним набрать. Вот. Немножечко подтягивает нас. Я уже цепляюсь за каждую шнягу. Если обычно я в таких шнягах иду 120, то сейчас, видите, я даже до 80 подвесился. То есть впитываю каждую крошечку энергии, чтобы пройти хотя бы более-менее выше вершины. Не факт, что это получится. Вы сейчас наблюдаете... Можете считать, что почти прямой эфир. Бросок в Монтевизе. От дома мы 102 километра. Но в районе Монтевиза мы будем 107 а вы представляете, да, каково вот в этих всех ирак быть. Я всегда говорю, почему я не буду больше летать на плагере. Да потому что это не страшно, друзья. Твоя ручка по прямой пока. А Спокойно. меня, нет там скалы. Посмотри, лучше вот, Турина видно или нет. Так, друзья, Монтариза остается справа. Понятно, что ты не видишь, облако ее заслоняет. Нам вот эту вот конструкцию страшно надо обойти. Это очень красивые облака. Ну, понятно, что красивые. Вдоль них еще подымает. То есть я сейчас, как и рассчитывал, что это облако меня немножко придержит. Я максимально к нему прижимаюсь. А на это облако дует еще и ветер немножко. Прям по границе я иду этого облака. Вот, оп подворачиваю потому что здесь видите облако подворачивает. вижу внизу красивейшие какие-то озера я вот одного не понимаю друзья вот скажите почему Литаврус не подвывает от восторга я бы на его месте подвывал я культурный культурный а он молчит как я партизан не зверь там. я тихо отвою от восторга смотри. смотри вот я тебя захожу в капкан облачный только только даю. для тебя Страх, вот, можно было в капкане заходить и так бы дошли. Ну а теперь курс на Монтевизу. До нее осталось чуть-чуть. Она прям по курсу. И давай смотреть с тобой, как бы домой пойдем. Потому что Монтевизу это хорошо, а домой это тоже очень важно. Для того, чтобы в дом попасть, нам нужно сначала с нее вернуться, не застрять здесь в этих страшных облаках. Да, хорошо было бы, чтобы были повыше. Друзья, вот как Италия выглядит сегодня. Ну, видите, далеко облака простираются, видите, черта не видно, как ветер дует ну, мест, непосредственно на Монтевизу, поэтому тебе повезло. Слушай, а вдруг динамик будет? Вот было бы круто. Вот, близко. Ну и что, что близко? Ну, близко. Красиво, видишь? Вот тебе вот те Монтевиза. Ну, вершина, а вот вершина крестом стоит. Над вершиной стоит еще раз полетаем. Хорошо? Конечно. Категорически хорошо. Да, ну, например, смотрите, какая обстакановка. Я делаю один проход, потому что я просто проверяю, во-первых, есть ли динамик. Вполне возможно, что можно было бы, наверное, набрать. Если был бы динамик. Динамика нет. И вот прямо по курсу, если бы пока пройду, там куча перевалов, которые я могу и не считать, Ну и в баню. Как, как говорит, вжог в такие оладушки. Поэтому, я думаю, Литавра согласится с тем, что так это нам самое главное что безопасно свалить. И смотри, я тебе сейчас покажу. Да, и красота обзор. Покажу прием, который не оставляет равнодушными сердца пилотов. Смотри, сейчас будем пикировать. Сейчас скорость минимальная. Я буду по склону прям спускаться, пикировать. Посмотри. Ага, Но круто! Погнали. Ну, сейчас нам надо все перевалы, которые мы проходили, пройти в обратную сторону. Иначе мы в Италии с тобой останемся. Моя жена этого может не понять. Хоть ты не девушка. Да, да. Возьми ручку. 150 км в час по прямой. Наслаждайся. Да, а мимо, друзья, справа проплывают красивейшие облака. Это завораживающие виды. Не вздумай влево оставаться в дырку. Вот правее облаков держится. Влево там хитрый перевал нас там заживет вот как вот облако идет до да, правильного держимся так мы сейчас все облака обойдем перепрыгнем через хребет впереди. впереди его. Держим. да левее облака держимся почему друзья люблю летать на планере в горах потому что мы даже сейчас случае, если мы там нигде ничего не найдем и так далее и тому подобное мы спокойно прилетаем до аэродрома санкрепан до дома мы не долетаем. 1480 метров надо набрать, до дома 108 километров. Да, и мы двигаемся вдоль гор. Кстати, снег свежий выпал. Ты в курсе? Вчера, были, вчера наверное, здесь линии были. На в горах свежий снег лежит, я смотрю, на склоне. Рука. Сейчас тут проходим. А Влево, прижимайся влево к облаку, мы перевал проскакиваем здесь, нормально. На самолете бы не проскочили, на планере проскочим. Вот, друзья, еще одно преимущество планера у нас. Замечательный. Левее, прям жми скалом, прям прям брей вообще. Ты же планер, ты все можешь. У тебя все есть для полного счастья. У меня есть самое главное, инструктор. Ну <связано> да, мне не, это... Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Да. <связано> Спокойненько лети. Так вот, на самолете такое было бы невозможно со вставшим двигателем. Он бы не долетел вообще никуда здесь. А мы, видите... На плане, нет не то, что я ругаю самолеты, просто часто самолетчики считают планер чем-то недо. Типа какой-то консервной банка, которая предназначена там вокруг аэродрома прыгать и учить взлет-посадку. На самом деле нет, планер это вот такая вот прекрасная штука. Видите, Летаурос набирает спокойно высоту, вот идет вдоль скал, как я его учил, и набирает, умничка. Видите, я его тоже похвалил. Там, нет, ну, молодец на самом деле, все держится конем-огнем. Я тебе скажу Да. Она может тебе не понравится. Говори, как на духу. Прекрасные инстручки. Правду маску. Спасибо. Но ну, на самом деле мы действительно достигли за три дня максимума. Да. Но ну, самое главное, вот эта красота, в которую попал сегодня не она бывает второй раз за его летную карьеру уже. Вчера она была похожая, то вчера он ее воспринимал значительно хуже. В тумане. В тумане. А сейчас он, видите, не просто в тумане, он здесь уже пилотирует. То есть первый день мы просто летали, второй день он был здесь в тумане. И третий день он с ручкой фигачит вдоль итальянской границы и кричит игей Ну-ка. Вот видите, как все хорошо. А наш дальнейший план набрать высоту вот здесь. Сейчас подвернешь. Помнишь, где мы набирали? Мы набирали справа. Вот облако висит. Вправо голову поверни 30 градусов. Вот, вот по этому хребту. Помнишь, ты еще дорога интересовался контрабандистов? Вот она, дорога справа, а у тебя прямо по курсу облака, убери крен, сейчас мы в восходящий поток. И начнем набирать высоту для того, чтобы еще озеро Сердце сегодня исследовать еще раз. Уже тоже, чтобы не как в тумане. Вот где-то впереди ты должен сейчас пощупать, понюхать, найти восходящий поток желательно. И мы наберем хотя бы метров 200. Вот, так, ну вот ли? ты зря, надо было скопить что-то ну, так, давай-давай-давай-давай, я еще... вот, сейчас приготовься, ручки на себя, отлично, молодец, и попробуй еще по прямой пройти, что-то не клюнуло с первого раза, попробуй вправо круг сделать, какая-то контрольная спираль, мне кажется, что поток где-то рядом, вот-вот-вот, крен побольше, немножко больше крем. больше крен, еще больше крем. о, друзья, вот он, Витаврот сделал поток, все. Тренирую планер и вставай в набор. Ах ты моя умничка, посмотри. Посмотрите, друзья, третий день летает. Поток взял, как будто в соревнованиях на чемпионате мира летает. Случайно ребята, больше да, лет. Больше клиент, больше Это все случайно. Слушай, ну я согласен, что случайно. Но ты посмотри, как красиво получилось ручку на себя. Не опускай нос на радостях. Все, отлично. Набираем. Хе -хе -хе. Вот такая вот красота. Слушай, ну классно вышло. Чуть-чуть сейчас протянешь по моей команде. Я скажу когда, убирай крен на секунду буквально, чуть помягче и закручивай. Сейчас должно пищать, ножки добавь, ножки ножки чуть больше, вишнитка раком стала, крен меньше. Эх, перехвалил я его, друзья, все-таки перехвалил, но ничего, ничего, сейчас справится. Хорошо, хорошо, вот, вот, друзья, пошло дело, пошла жара. Ну вот так и летаем, друзья, сейчас наберем высоту а, и к озеру сердцу дунем. Я думаю, что вот этот ролик, он будет безмонтажный, попробуем его в таком виде, как вы любите. Как все есть на самом деле. Как вот ничего даже... Здесь не... ужас в прямую. Уже здесь ужас в прямую, да. А, и плюс вы эту красоту посмотрели. И пишите, как... Мне всегда нравится, когда пишут... Что им нравятся безмонтажные ролики. Но когда Если не нравится, вы тоже честно пишите, что нет, волков, ты нас. Понятно, что лень тебе монтировать, монтажный стол все это ставить, вообще там что-то в компьютере делать, ты там кнопку нажал и загрузилась, и, типа говоришь, вот, вот вам смотрите. Но мне кажется, это жизнь. Мы вам показываем реальную боевую жизнь. Посмотрите, вот yeah, ли... ребят, на его на... реальный боевой Борьба. Ты скажи, что вот, слева, вот один глазком посмотри. Не на... верите, что это, хихоньки, хахоньки, это ужас, который надо пережить каждому. Но между тем, смотрите, вот третий день полетов. И, пожалуйста, ляпсус за ляпсусом наверх. вверх ну как ляпсус? 3 метра в секунду. Высота уже 3,700 Хоть еще раз на Монтевизу лети. Очень все хорошо. Воздуху, Дай тебе кислородику? Так, Давай, не я не возьму не ручку. Конюля. Одевай. Одевай конюля. Кислород, друзья. Я пока расскажу про кислород. У нас сзади баллоны с кислородом. Сейчас оденет конюля. Да, а и... то скоро четыре. Четыре. Ну да, ему заслужил. Если бы не так хорошо поток не крутил бы. Хрен бы ему кислорода дал, у нас пол баллона осталось, надо экономить. Ты жестокий. Да, но на друге ты не сэкономишь, мы уже подружились, чувствую, поэтому экипаж хороший. Будем теперь на яхте гонять, и на небесной яхте. Если хороший, все включишь. Что, кислород? А, Ну, сейчас я вираж доделаю, чтобы не выпасть из потока. Забирай ручку. Вот, смотрите, как я ему кислород включил. Топочка кнопочка зашипел. Ну дыши, скажи, вкусно. Ламбусы, Да. Ну, В общем, теперь я на кислороде. Ну давай уж добирай. Ну, четыре, не знаю, получится у нас. На 4 доберешь 4. Давай еще виточек. И будет у нас 4. Нормально. С нами муха, друзья. 4-километровая муха. Гляньте. Летает, главное. Она же думать. думает. Нифирабль. Сейчас убирай крен. Ручку чуть на себя. Достаточно 100, кил 100 километров сейчас скорость делает нос теперь вниз. Ниже нос, ниже. Ух, что ж ты делаешь, трудной? 4000. Хорошо, принцесса, хороший планер. Зря ты ее ниже 100 вывел. но неважно. Я не специально. Понятно, что не специально. Все это говорят. Приготовься к разгону. Теперь нос планера вниз, в планету втыкай. разгоняемся до еще ниже, ниже, ниже нос, ниже, ниже, ниже, ниже. 180 ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, разгоняйся, из закрылок я тебе переставил, все, погнали к озеру Сердцу, и вас ждет там вторая серия, Ура! нет у нас мотора, раз у нас нет мотора, значит у нас нечему ломаться, а полет мы свой рассчитываем по конусам, повторяю, что мы всегда имеем в долете какой-нибудь аэродром. поэтому планер безопаснее самолета, а вот учиться на нем намного сложнее, чем на самолете. Парковка это мое сильное место. Я всегда в видео это не устаю повторять. Знаешь, что я могу Себя сказать? хвалить. Да. Да, я что можешь пока сказать? что не заметил твоих слабых мест. Слабых вещь не заметил. Ладно, да. спасибо. Третий день. Это тот день, на который вы перестаете, если вас укачивает, укачиваться. То есть наступило счастье. Следующий день, завтра, послезавтра об этом вообще будет забыто. Так что, ну, давайте я покажу коня огня. Коня, коня, скажи как. Бега Бега. все путем. Все путем uh, <coughs> До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Мы завершили прекрасный летный день. Это получилось там 4,5 часа. Они получились плотными, яркими, красивыми, наполненными кучей красок. Хорошего настроения. Главное что? Позитив. Позитивные полеты, хорошее настроение. Поэтому пишите, как вам. Что вам еще снять такого там ля ля та -поля? Ну, просто знаю, хвалите, что ли. гей <свят> гей Погода бомба, контент огонь. <свят> До новых встреч.